Балиса Париж, а Автобус прибыл! О, смей, А вот кривоносик! Приветик всем, ребята! Сегодня мы с Витюшкой решили поехать на Балиса Бали Париж. <свят> вот мы, короче, Идем. сейчас будем выходить уже с дома. Отправимся на завтрак. Нам ехать целый час от дома. Поэтому сейчас заправимся вкусной едой. Мы уже на завтраке. Посмотрите, какой здесь у нас ходит прикольный житель, песик. Улегся такой красавчик. Лаборадорчик, ты красавчик. Такой балдежный. Мне уже принесли мою шаг Первый раз буду пробовать. Наш апельсиновый фреш. Хочу попробовать первый раз здесь. Естественно, как болится ее делают, вкусно или нет. Ой. Остренько. Она вкусно. Пойдет. Я еще раненая. Палец лайк все доставит всем. Порезалась ножом на кухне. Видите, готовила суп. И себе, короче, отрезала кусок кожи. Идем на парковочку. Мотобайк поставили на паркинг. Теперь идем на вход. Вот такой здесь вход. Паркинг для машин. Отдельно для мопедов. Сейчас мы попробуем небольшой лайфхак. Витя, может быть, покажет свои водительские права индонезийские? Да. Может быть, нам дешевле сделают. Короче, у кого нету местной карточки, паспорта, кто не индонезиец, вот такие цены. 800 тысяч рупий за взрослого, а за ребенка 640 тысяч. Еще есть разные пакеты вот такие, но это классические, стандартные. Ну что самое интересное, на сайте была вообще совершенно другая цена. А для местных цена 175 тысяч. Так, вот тут можно купить всякие маечки, игрушечки, рангутанга маленького. Так, вот наша карта. Какой у нас огромный зоопарк. Мы сейчас находимся вот здесь, в самом начале. Потом мы, получается, поедем вот так дальше. Блин, тут, смотри, еще аквапарк есть. Наш автобус прибыл! Садимся. Спасибо. Класс, супер югаркинг, кондит от работы, такой вот автобус прикольный с деревянными скамейками, так, все, закрывают нас, погнали! Короче, прокатались мы на бале Сафари на тачке. Все высадили нас, сказали идите сами ходите гуляйте. Если честно непонятно вообще, куда, что идти. А вот пирани, точно. Слушай, они так стоят, и двигаются, вообще замерли. О, вот это рыбёха. Блин, ты прикинь, какие рыбы огромные, да? Он как будто огромный жирный карп. Это пирани. Смотрите, пирани будут кормить сейчас. Давай, погнали, малышка. Будем кормить сейчас. О, боже, они как сумасшедшие. Крейзи. И все, ничего нет. Прикинь, как она так палец быстро тебе откусит. Вау, как красиво. Это что такое? Смотри, там какая еще огромная поплыла. чешуя такая, как крак... а ты Он плывет какой-то... О, змея! Ты... упала на голову! <связь> <связь> <связь> <связь> я думал, это Шо ты кинул, ты, я ты... думала, это ты кинул листик какой-то. Какие огромные рыбы, они реально как крокодилы, эти рыбы. Аллигатор кар! А он так и называется, видите, это рыба аллигатор называется. Да, да вот очень очень эти вот черные. Смотрите, вниз, там, короче, в воде незаметные не спят аллигаторы. Такой вот, клюв он достал. Отдыхает. А что? Вон там а вон еще, на дереве. Да, тут он вот на дереве тоже отдыхает. Леопард. Очень, очень красивый. А вот еще, смотрите, только что заметил. С кривым носом такой. Вот, видишь, он по чуть-чуть, по чуть-чуть сдвигается, -чуть видишь? Красные рыбки здесь. Look. Очень много здесь всяких вот ä, магазинов с игрушками и ресторанов. Силаш бамбула тащит. Привет! Кто там заводит? О, смотри, как он напышился, ты видишь? Сейчас буду фоткаться с как попугаями. Какой тяжелый. Какие красавчики? Я просто со всех сторон за этими птичками Ну, они хорошо эти выглядят yeah. Я у меня не да? Сейчас глаз мне так... А Зеленого посадили на вторую руку А этот заводила Ну, видим мы тебя <звы> <звы> <звы> Смотри, какой необычный там Не двигается такой, да? Нос у него как у гнома из колец. А этот просто за доску взялся и чили. Черепашки подводные. Ползут в своей среде вараны огромные. Это всего лишь еще небольшое, вам скажу. Есть целый остров, на котором они огромных размеров. Так, тут... Вот, смотри, видите, какой огромный! И вот такие, кстати, могут съесть животных, по-моему. И даже были случаи, когда человека съедали. раскрыл. Зевает. Офигеть. Пополз. Смотри такой, как он двигается. Смотрите, кого мы нашли. Белого тигра. Какой красавчик. Кошка такая, да? Да. Кошка. Потерял, Ты лапой наступил. О, нашел. О, вот это да. Ей очень много лет, я думаю. Какие огромные черепахи. От 80 до 120 лет могут жить эти черепахи. Вот про черепах этих. что 125 ей откладывают вес 250 килограмм. Такие кролики резвимые. Вообще какие-то толстые, большие, Амагадыбе. особенно у этого голова большая какая-то. Все к нам. Да. Смотри, как они быстро плывут. Да, нахуй еще. Ну как тебе? Интересно. Гладкая? Ну, такая, да. Давай, Вися, куда едем? Фа -фа -фа! Зашел тут прямо в логово к птичкам. Вот они сидят прямо здесь, смотрите. Попугайчик. О, смотрите, любовнички. Любовнички. Ой, как бутерца. Это морщинистые свиньи. пополз полз такой, ой, ой, балдёж. Ой, как он крутится, дурий. Выползли аллигаторы, рот раскрыли, жирный такой толстый. Почему нет рот так открывают? чтобы птички прилетели и покле это, почистили зубы ему и он их сажал после еды, а вот кривоносик Ну все, наша поездка на Балису -плари. вот такая вот, едем обратно уже. Так, ну что, наша Поездка на Бали-Сафари закончилась. Вот мы только что ушли с автобусика, нас привезли обратно. Много животных видели, жирафов, бегемотов, крокодилов, тигров, слонов, бегемотов. <laughs> Я вообще первый раз увидела здесь бегемотов, да. Это очень было классно, носороги. И еще и необычно мне, что понравилось То, что здесь есть на этой территории Отель, и ты выходишь на балкончик И ты можешь видеть жираф, зебры Там слоны. слоны Рекомендую всем сюда сходить Нам очень понравилось Он очень большой, впечатление Во. Ставьте лайки, подписывайтесь на на канал Да, обязательно подписывайтесь Будет очень много всегда интересной Полезной информации, как провести Выходные можно на байле И развлечения здесь